Исход Курской битвы, э, по сути, перевернул ход войны. И именно после победы на Курской дуге 23 августа 43 -го года э, советские войска вели только наступательные бои. Для нашей семьи это, наверное, один из самых любимых праздников. и Я сегодня день начал с того, же, что позвонил родителям. Начались поздравления, очень радостно было, но в конце мама заплакала все-таки, потому что мы вспомнили наших дедушек, как... Вместе с ними ходили на парад, как они готовились к этому дню. Памятный день. Воевал дедушка с маминой стороны, Устриков Алексей Иванович. Воевал. На Калининском фронте дошел до Чехословакии, там да, был ранен, вернулся после долгого по лежания по госпиталям и прожил до 1900. 1989 -го года. Для меня День Победы очень важен, потому что папа у меня прошел всю войну, начал войну в Финляндии, закончил в Европе, сам я полковник в отставке, в авиации. прослужил жил 33 года, так что этот праздник святой.